Золотой путь посвящается Н.Б. Жизнь немного сложнее, чем сказка. Ясен умысел, да и чё так сказ? Жизнь как холст, деяние краска. Чудеса, они всегда вокруг нас. Живи по совести, живи по правде. Глаголь добро и не желая зла, Веди тропу по сердцу мантры. Тогда удача будет радовать тебя. махенькая радость ценнее горя, Что неизбежно встанет на пути, И зернышко пшеница золотая Всегда поднимется, лелей и жди. Нить за нитью, все шаг за шагом, Мы, как кафтан, плетем себе судьбу, И каждый волен стать хоть богом, Коль по кону сотворил ходьбу.